Создатель видеоканала Dutch Sins с помощью спутниковой системы Ghost Weather Satellite обнаружил с начала декабря 2017 года выброс газа из Тихого океана западнее от побережья Калифорнии. Также он проанализировал земные толчки за 2017 год в районе Кальдеры Лонгвелли и Разнома Сан-Андреас и зафиксировал их существенный рост. С апреля 2017 года увеличилась также активность в районе подводных вулканических каскадных гор расположенных на хребте между североамериканской плитой и плитой Хуана де Фука. Вулканические каскадные горы тянутся от канадской провинции Британская Колумбия до северной части штата Калифорния в США и являются частью Тихоокеанского вулканического огненного кольца. Подводные вулканы начали извергаться. Появились несколько новых подводных кратеров. Японские ученые обнаружили, что в районе плиты Хуана де Фука 26 января 1700 года произошло землетрясение 8,9 по шкале Рихтера. Тогда образовавшаяся цунами стерла прибрежные поселки и частично достигла берегов Японии. В результате мощного толчка в районе плиты образовался огромный разлом длиной свыше 900 км и шириной 20 метров. Создатель видеоканала задается вопросом, могут ли быть связаны между собой следующие события. Массовое перемещение вертолетов и транспортной авиации накануне с востока на запад в сторону Калифорнии. Внезапно вспыхнувшие пожары и извержение подводных вулканов. Дорогие зрители, если вам известна какая-либо информация, напишите, пожалуйста, об этом в комментариях под видео. С учетом надвигающихся глобальных катаклизмов, необходимо самим людям начинать менять свое отношение к себе и к обществу здесь и сейчас.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 Подписывайтесь на канал и будьте в курсе всех климатических событий в мире. Свои пожелания и рекомендации присылайте на почту info info.sobako.geocenter.info с пометкой для климат-контроля. А также подключайтесь к нашей команде.